Привет. В этом видео у нас обзор по самому распространенному и самому дешевому анимометру GM816. Кто не знает, анимометр – это прибор для замера скорости воздушного потока. Приходит он вот в такой коробке. В комплектации батарейка, две инструкции на русском и английском языках и еще вот такая пластмассовая прозрачная кругляшка. Для чего она, я так и не понял. Кто знает, напишите в комментариях. Вроде сюда, где вентилятор по размерам не подходит. Ну, посмотрим сейчас батарейку будем вставлять и посмотрим, может туда куда-нибудь подходит. Характеристики данного анимометра. Измерение скорости воздушного потока от 0,7 до 30 метров в секунду с погрешностью 5%. Шаг измерения 1 метр в секунду. Анимометр также умеет измерять температуру. Вот здесь имеется отверстие, в котором установлен датчик температуры. Температуру измеряет от минус 10 до плюс 45 градусов. Но производитель не советует с ним работать в минусовую температуру, так как сильно увеличивается погрешность. На корпусе анимометра мы видим вентилятор, при помощи которого измеряется воздушный поток, две кнопки моды и «Сет», дисплей, Отверстие с датчиком температуры. Также имеется вот такой желтый бампер. И под ним сзади на корпусе расположено место для установки батарейки CR2032. Также здесь имеется отверстие, под которым имеется кнопочка для переключения с градусов на Фаренгейт и обратно. Для установки батарейки вращаем крышку отсека против часовой стрелки и открываем ее. Тут имеется резиновое уплотнительное кольцо, наверное, для герметичности. Так, и опять возвращаемся к нашей вот этой прозрачной штуке круглой. Для чего она? Непонятно. Тут тоже она никак не смотрится. Вставляем батареечку на свое место. И закрываем крышку. Поворачиваем по часовой стрелке. Одеваем назад бампер. Да и кстати в инструкции на русском языке довольно подробно все расписано. Все характеристики и как прибором пользоваться. Как пользоваться сейчас я расскажу. Также у нас имеется вот такой довольно длинный ремешок. То что этот приборчик даже можно таскать на шее. Только зачем он в повседневной жизни на шее, непонятно. Для управления у нас имеется две кнопочки. Как я уже сказал, мода и сет. Включается приборчик удержанием в течение 2-3 секунд кнопки моды. Как видим, приборчик включился. В течение 10-12 секунд у нас светится подсветка. Внизу, видим, показывает текущую температуру. И скорости ветра пока нет, вентилятор у нас стоит на месте. Давайте попробуем дунем. Видим, приборчик у нас показывает текущую скорость. И давайте зайдем в настройки. Для входа в настройки зажимаем и удерживаем кнопку моды на несколько секунд. Вошли в настройки и далее по настройкам уже выбираем при помощи кнопки SET. Сейчас у нас стоят единицы измерений метра в секунду, далее километры в час, далее футы в минуту, далее узлы и мили в час. Следующие режимы у нас, если мы выбираем вот этот режим, это текущая скорость, то есть сейчас стоял этот режим, когда показывает текущую только скорость. Далее максимально фиксирует максимальные показания. И функция Evage показывает усредненные показания. Давайте сейчас поставим на максимальные. Выбираем и нажимаем кнопку моды. И теперь пробуем дуем на вентилятор. И у нас показывает максимальное зафиксированное значение. 4,7 метров в секунду. Нужен ли такой прибор дома? Я думаю, что да. Дома он будет не лишним. Во-первых, мы можем при помощи него проверять, есть ли тяга и насколько она сильная в наших вытяжках. И также можем проверять, насколько у нас забита система вентиляции или отопления в автомобиле. Насколько уже стал слабый поток. И пора ли менять салонный фильтр ну это я к примеру где его можно применять такой прибор а я в данном случае его купил для следующего видео в котором мы будем дорабатывать и испытывать серверный кулер да и чуть не забыл еще на дисплейчике вот здесь сбоку есть шкала Батфорта, которая измеряет скорость потока ветра давайте посмотрим